Псков сгоняли Короче, ребят, по пути в Севастополь мы решили заехать на самое большое в России лавандовое поле, которое находится в Тургеневке, недалеко от Бахчисарая. И, приехав сюда, мы узнали, что вход здесь платный, а точнее въезд. Въезд для машины 500 рублей, и с каждого человека по 300 рублей. То есть для того, чтобы сделать пару красивых фоточек в Инстаграм, нам нужно заплатить за троих 1400. Мне кажется, это дофига. Но мы посмотрели все через коптер, и нам этого достаточно. Так, мы приехали в бухту Омега. Здесь вот есть какой-то прям дикий кусок. Вон даже автодом, кстати, стоит. Смотри. Ну. Да, тогда -да, зайка, покупаемся. Вон люди с палатками. Удивительно, прям в городе. Нашли эту локацию на парк Фонай. Не, не заедем, Сечка, не переживай. Да, машин здесь, конечно, немало. Но.. Место будет бесплатным. Классно, конечно, было бы с кустиком каким-нибудь или с деревом, но, видимо, это нереально, да? Сюда, сюда, вот сюда. Да, да. Так, посмотри как. Давай, помогу. Куда ты его поставишь? А, я его хочу поставить рядом с столом. Рядом со столом. Куда? А, ну ставь тогда. Куда Давай, куда а... ты хочешь? Вот, вот это. это Курить. Курить? С окурком? Да. Вот так вот. вот по мусору учимся. Местоположение, да? Так. А мне поможешь? Ну. Давай стягивай. Вот так, вот так. Вот так. Опа. молодец. Опа. Опа. Опа. Опа. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. И другой. Мы приехали сегодня на пляж Омега, но это не совсем пляж Омега, он остался чуть-чуть позади, это дикий пляж в Севастополе, точнее даже это маленький кусочек какой-то остаток диких мест в общем-то в городе. Здесь сегодня достаточно много людей, потому что суббота, днем было еще больше, люди просто приходили, приезжали купаться. По дороге сюда на самом деле там даже пробка сейчас большая, но куда-то они едут еще в другую сторону, потому что здесь, в принципе, машин не прибавилось. Думаю, что на буднях здесь вообще очень хорошо и спокойно, и машин, наверное, раза в 4-5 меньше. Вот, ну сейчас здесь есть, конечно, и отдыхающие из других регионов. И вот даже палатка появилась буквально полчаса назад. Когда мы я приехали днем, людей было больше. Мам, я тоже расскажу. Рассказываешь? А что рассказываешь? Да, не скажу мы Да, будем сегодня здесь ночевать. Да, мы на самом деле с Сашей решили наконец-то отметить годовщину нашей свадьбы, которая была неделю назад. Но тогда мы были в дороге, и нам было некогда. И мы договорились, что это будет какой-то день, когда у нас будет хорошее место с красивым видом. И пусть даже людей немало вокруг, но мы очень близко к морю. У нас очень красивый закат. Мы уже покупались, море здесь чистейшее. На самом деле очень много машин вчера уехали там вот было заставлено так ну, машин 5 точно были вот остался только дядечка которая была рядом с нами но ну, а там где места ближе к пляжу тут конечно машин немало ну в принципе здесь не стоит ожидать что не будет людей потому что это город и, как я уже говорила, такое место вот прям остаточек как бы просто пляжа в городе. Сразу одели вчера вот шторки. И я вообще обожаю с ними мне такое ощущение сразу, что нас вообще не видно, и у нас действительно такой дом ограниченный. Так, сегодня решили сделать сырники. Купил творог. Мука у меня всегда есть. Яйца тоже купили. Нет миски, правда. Вот делать в такой тарелочке. Порцию сделаю небольшую, чтобы на один раз, чтобы не оставалось. Вот, потому что потом такие уже полежавшие, наверное, не так вкусно будут. Сборок оказался очень неподходящим, крупным и таким кусочком как-то я не знаю, как это назвать. Поэтому приходится тут импровизировать, не знаю, что получится. Такие блины с вкраплением творога. Да, можно было, кстати, яблоко потереть. Но уже все. Так, хотела показать вам про масло. Я такой лайфхак давно когда-то видела, не знаю где. Короче, никогда не открываю вот эту штучку, а делаю разрез ножом крест-накрест. И тогда масло выливается тоненькой струйкой. Если у вас нет специальной какой-то э, тары, чтобы переливать, это очень удобно. По поводу посуды вот грязной, если какие-то остатки пищи, всегда стараемся это все убирать, чтобы это не попадало в раковину. Потому что труба, которая идет на слип, она гофрированная, и она проходит у нас вот так вот под раковиной, и вот здесь вот вниз. И, конечно, все остатки пищи они оседают и неизбежен запах. Здесь в этом плане хорошо, мы сразу это понимали, и у нас продумана вот здесь защелка и заклеены вот эти вот перелив, поэтому. В общем-то, в воздух не выходит, конечно, запах, но зачем его провоцировать? Поэтому все вытираю и все остатки пищи, конечно, выбрасываю отдельно. Папа, а почему ты протекаешь? А? Я по-моему не... протекаешь. <свеч> все I'm mm hurting -hmm. с маской поймали вот такого рачка отшельника достаточно большого мы всегда ловили каких-то маленьких да ну он вообще просто силачка Я вообще таких никогда не видел так и я никогда не видел к морю к морю мы тебя выпустим обязательно да Здорово, я таких больших не видела. Ай-ай, он меня пытается захватить зачем-то. Смотри, смотри, смотри, вот видишь, мне за палец. У него такие кукти. Мы поехали в соседний парк Победы покупаться. Севу развлечь, потому что там есть всякие аттракционы ему будет интересно и вот такое изменение в парке победы точно этого не было пять лет назад ну и раньше появился поющий фонтан и в принципе обновились здесь. дорожное покрытие много чего новенького прям так хорошо ухожено стало У самого моря тоже все облагородили. Вот такая вот площадь круглая появилась. Все ларечки и вот такие торговые точки, их тоже поменяли. Сделали приличными. Вот так это выглядит. Здесь можно много чего поесть и красиво. Но мы оставаться здесь не будем, потому что здесь достаточно много народа на самом пляже. Поэтому, в общем-то, делать нам здесь нечего. Поедем лучше обратно на нашу Омегу. Тем более мы прикупили масок и новых. Еще. Еще масок, еще очков. И даже для Севы. И вот специально пойдем именно на Омегу, там мелко, и будем пробовать. Вдоль аллеи появились вот такие вот звезды с городами-героями. Ну, мы, конечно, можем показать только вот этот город вам. Но здесь вообще их очень-очень много. И заканчивается все в конце у моря. Такой же звездой с городом Севастополь. Садись. Попробуй, не вернусь, отзывайся. Горячо. Вот, галька. Нажимать, она едет. Отпускаешь, она останавливается. Пока мы стояли в Севастополе, наши планы много раз поменялись. На тот момент мы уже достаточно сильно устали, и дальше у нас было две задачи. Встретиться с Андреем, с которым мы познакомились еще в прошлом году, а вторая поймать наконец-то волну. Встретиться с Андреем и прокатиться по пляжам Фиолента нам удалось. так и не вышло. Короче, не зря есть прогнозы, не зря есть споты, нельзя просто так взять, и где придется покататься. На тот момент у нас совсем не было опыта по части серфинга, и искали мы волны совсем не там, где это было нужно. В итоге мы еще несколько дней поколесили вокруг Севаса и начали собираться домой. Как вдруг в инстаграме нам пришло сообщение о том, что на Белой скале планируется небольшой фестиваль воздушных шаров. Ну и такую возможность упустить мы, конечно же, не могли. Продолжаем искать воду. Но я думаю, что это вот в эти кусты, потому что отмечено здесь... Классно. Ну, наберём, да. Ого. Чистенький. Ну да, прикольно. Чё, надо ну да. Че, может тогда и в бак наберем, шиканем и голову помоем. Сладенькая. Ну естественно. Ну пить-то ее все равно не надо, конечно. Ну угу что, огогушку, калашоток. Да. Хорошо, что вы ушли отсюда. <laughs> да, было бы стр ⁇ мно сейчас.